Uh, всем привет, с вами Стас и Ваня, это озвучка Манхве, я игрок-одиночка, стоячая вода, сингл, переводчика Майд Найт Фарго, ссылка находится в описании. В конце данного видеоролика будет важная информация, пожалуйста, посмотрите. Окей, а мы погнали, ребе. Уже более двух лет, никто не может выполнить последнее задание. <как> Оно крайне жестокое. Нужно сразиться с дьяволом в одних трусах, имея при себе лишь меч. Но я... Справился! Я первый выполнил последнее задание. Ха, я это сделал! Как круто, я первый! Поздравляем! Вам первым удалось пройти Хроники Асгарда. Вы можете загрузить скрытый особый DLC. Что? Особый DLC? Хотите загрузить DLC-контент? Да? Нет? Ого. А вдруг это новый персонаж? Нечего думать, если дают. Вы разблокировали особый DLC-контент. Проникновение. Что? Вы перемещаетесь в тело Адена, первого принца Этила. Адена? Перемещаюсь? А! А! Где? Где? Вы уже проснулись, Ваше Величество? А! Ваше Величество! Неужели я проник в тело персонажа из игры? Перемещение завершено. Система игры продолжает загружаться. Меня переместило в тело принца Адена. Он является первым принцем Этила Хам, родившийся с золотой ложкой во рту. Но он пострадал от обратного течения маны. И умер спустя 5 месяцев. С одной стороны, это хорошо, что и переместился в игру. Но я не хочу так ничтожно умирать. И не могу каким-то образом выйти из игры. Сначала мне нужна информация об Адене. Игрок Аден. Уровень 1. Энергия 1. Ловкость 1. Физическая сила 1. Состояние повелитель. 3 БЛС ранга. Общая оценка. Хороший потенциал. Ставший хуже от обратной течения маны. М? Повелитель? Повелитель ССС. В хрониках Асгарда у каждого класса есть свое оружие. Если ты хочешь изучить оружие другого класса, тебе понадобится немало времени. Но когда ты становишься повелителем, у тебя больше нет ограничений на использование оружия, а его изучение становится еще легче. Я не знал, что Адан такой. Какой я везучий. Но... У Адена также есть слабость, обратное течение маны. Дьявол Ферме. Существо, прячущееся в Короле Светил. Именно он вызвал обратное течение маны у Адена. Чтобы вылечить его, были призваны наилучшие храмовые священники. Но они не смогли ничего сделать. <связь> Это более захватывающе, чем я думал. Если я не уничтожу Ферме то умру через 5 месяцев. Но... Я джебом, самый опытный игрок Хроники Асгарда. С помощью навыков ускоренного обучения и статуса повелителя Хама Адена я сверну шею в ферме. Ау. Помощник ферме? Тебе конец. Как? Как ты узнал, кто я? А ты попробуй 20 раз снова и снова проходить эту игру. Тогда ты бы тоже узнал, хочешь ты этого или нет. Б-б-б-б-где? что тебе нужно? Ферме даст мне что угодно, если я его попрошу. Что мне нужно? Адену осталось жить. Я хочу. Всего пять месяцев. Кин-Дже-Бом вселился в персонажа из игры, убить ферме и остаться в живых. И теперь будет пытаться остаться в живых и убить короля демона приключения опытного игрока начинаются да мы не выложили в итоге ни одного видеоролика и на целую неделю задержались это больше моя вина потому что мне был лень я залипал не знаю куча пиздец она происходит ваня ваня делает ваня старается я сижу пиржу и делаю. так это сингл был но Продолжение... В... Нету. продолжения. Так что есть у нас дополнительные... Тайтл, которые хочу сделать, но... Одно из самых важных это для меня становление... Ой, я пожираю все, что вижу. И продолжите тайтл, которые зашли. У нас очень много новых. Но мне лень делать. Опять же повторюсь. А... Так, что еще сказать? И выложить какую-то хуйню. Четырехминутную, да? Поэтому это я виноват это все это я сделал, да. Все, ждите. Если вам интересен наш контакт, наша работа, пожалуйста, прошу, ждите. Потому что такая ситуация у меня в башке хуевая. Ладно. Нет, инсайт, блядь, ладно. Слишком много повторяюсь. ББ, короче. Надеюсь, мы еще увидимся. Не скажу все как некоторые людишки.